Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! А у меня опять свекольная тема. Наверное, избыток урожая свеклы заставляет искать новые, необычные решения. Вот пришло в голову такое. Яблоки кисло-сладкого сорта очистить и натереть на крупной терке. Сок лучше отжать. Вареную свеклу тоже натереть на крупной терке. Собираю салат слоями в кондитерском кольце. Укладываю тертые яблоки, уплотняю. Этот салат можно бы заправить и просто майонезом, но у меня специальный соус. Рецепт его я покажу в конце видео. Итак, на яблоки наношу щедрую порцию соуса. Второй слой свекла также плотно прессую и опять покрываю заправкой. Дальше в моей семье мнения разделились. Кто-то предпочел третьим слоем слабосоленную брынзу, а кто-то тертый сыр твердых сортов. Чтобы всем угодить, я сделала два варианта. Снимаю кольцо. Такой интересный рисунок в профиль. Украшаю рубленными орешками. Получилось вполне красиво даже и для праздничного стола. Сочетание яблока с сыром и свеклой замечательное, очень тонкое и необычное. А если учесть, что соус на основе яблок, то получается, что в этом салате царит полная гармония. Так вот, пропаренные до готовности яблоки я солю, добавляю немного сахара и немного горчицы. Все перебиваю блендером в пюре. Яблоки для соуса я брала сладкие, поэтому немного сока лимона не повредит. Можно поперчить, а дальше растительное масло без запаха и блендер сделают свое дело и доведут соус до нужной консистенции. Постояв немного в холодильнике, он загустеет до состояния майонеза. Такой соус отлично подходит для различных салатов, а также для белого мяса. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!